Всем привет, с вами как всегда Маша. Сегодня нам подогнали спойлер Валийских пони. Да, уже подгоняли, но на этот раз он с анимацией. Автор спойлеров, как обычно, CC Creations. Ссылочка на автора будет в описании. Ну что, смотрим? Ребята, имейте в виду, то что это незаконченный вариант. То есть их нам еще не добавили в игру, добавят только 16 февраля. И, возможно, анимация будет совсем другой. вот, э, специальную анимацию, я не уверена, что такую добавят, скорее всего, это там ошибка, разработчики еще лошадь не доделали. По идее, эта анимация была левадой, которая есть у липицианов. Так, я поставлю на паузу, это говорю, танец, да, прикольный. А, левада, это элемент высшей школы верховой езды. Высшая школа верховой езды и уэльские пони не входят. Я не говорю, что с уэльским пони, ну, у то же самое, что и в в данном случае, не могут делать элементы высшей школы верховой езды. Я имею в виду, что в высшей школе верховой езды используются другие породы, например, лепециан. Посмотрите, как он улыбается здесь. И глазки большие не сделали. Что очень прикольно. Вот эта масть мне очень понравилась тем, что у нее зеленые глаза. Заметим то, что у них косички есть короткие и удлиненные, и стричка, которая как и ракес тоже. И у этой лошади тоже зеленые глаза, или мне кажется? Мне показалось, ладно. Я не думаю то, что серые глаза подходят к серой лошади, но ну, ну ладно. Все равно очень красиво. А у этой вот Кэрри... такой не помутаю. И гнидая рыжая. Знаете, в Стар был все возможно. В реальной жизни можно носки поставить с лошади. На чулки и там это... А в Star с этими носочками лошади может быть все что угодно. И со цветой грибы тоже. Очень опасно надеяться. Я думаю, скоро для Star Stable придумать придумывать какие-то новые масти, названия, потому что, ну, бывает, расходится с реальностью очень. Так, вот начались английские уздечки классические. Наконец-то у нас будут проработанные классические уздечки. Господи. И сопля будет, ну или же, восьмерка, по-разному называется. Мне только не очень нравится налобник. Но посмотрите на этот трендель. Какая красота! А, налобники не везде. Такие одинаковые есть еще и другие. Это радует. Даже с синенькой вставочкой. О, с красненькой. Вот это мне уже очень нравится. Спасибо, что есть зеленый. Я обожаю зеленый цвет. Я тут еще а, использую не золотистая металлика, а серебристая. Спасибо. что там было написано так что напустило. а они могут э, надевать недоски которые можно надеть на арабов но это еще не точно это же не разработчики нам пишут разработчики могут до выпуска поменять все что угодно будет валийский пони новый стоит 800 СК ну и в принципе это все